Всем привет, я Эндрю Бёрдс и я поехал в Краснодар из Сочи, чтобы купить квартиру и скоро расскажу, с чем все закончилось. Почему не, не, не купил квартиру в Сочи? Ну, потому что я пока не миллионер, из-за закрытых границ цены в Сочи стали ну очень неприличными, а я работаю дома и мне хочется максимально просторное рабочее место. Почему для проживания я выбрал Краснодар? Потому что он находится в непосредственной близости с Модрим. На прошедших выходных я решил провести эксперимент и поехал из Краснодара на море. Есть несколько вариантов, как попасть на море из Краснодара. Например, вы можете сесть на электричку и через два часа с небольшим оказаться в Шепсе. Это село в Туапсинском районе на Черноморском побережье. Вы также можете сесть на автобус и доехать часа за три. Также можно ехать на личном авто. Если у вас нет личного авто, можете сделать, как я, и воспользоваться сервисом по поиску попутчиков. За дорогу от Краснодара до Новороссийска я заплатил 300 рублей. Для сравнения за такси от поселка Краснодарский до ЖД вокзала Краснодар-1 я заплатил 375 рублей. Примерно через два с половиной часа я оказался в Новороссийске. Движение было затруднено, так как по дорогу ехали танки на полигон. Полигон находится э, по дороге к морю, поэтому мое движение было затруднено. Скорее всего, летом ситуация изменится и на дорогах будет еще больше машин, которые стремятся попасть на море и обратно. И придется провести в дороге больше времени. Видео о том, как все прошло. И какие места мы посетили, я прикреплю здесь. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, буду рассказывать еще много всего интересного. Всем пока!